Приветствую, дорогие друзья, с вами Кайстример, и сегодня посмотрим очередной мод QM Tata. Добавлено 10 новых предметов, 5 новых видов вооружения и 12 новых персонажей. Давайте пройдем за Тум Робера. Создает область с сокровищами. Оставайтесь в области без движения 5 секунд и найдете коробку или материалы. Скорость раскопок плюс 15%, плюс 15 к скорости, дает на 25% больше материалов за разбирание предметов. Выпадающие из врагов материалы минус 50%. Модификации типа сбора ослаблены вдвое. На старте получаете лопату и металл детектор. Тум робер, лопата. Погнали. Так, ищем сокровище. Так, сокровище найдено. Блять, ну он найдено? Вот найдено. 17 материалов, ну нормально. Так, еще. Ну где, где, где, где, где? Вот. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. -мо. 5 секунд называется. 30 stream так сокровищ найдено ни себе ты что оттуда выкопал я уж перепугался потому что он тут явно может убить нашего неокрепшего персонажа чик чик чик тоже чик еще чик и еще чик так ну лопаты есть надо искать так нашел 40 материалов нормальная тема давай давай давай давай 24 материала. Вот, вот, вот, вот, вот. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Блять, еще этот урод Как я ему врезал. В конце волны. Горжусь. Да, очень нибудь другое. Сбор есть. Но сбор нам, в принципе, не нужен, он же ослаблен у нас такой урон возьмем. так лопата дерево кусочек торта очки на следующий раз лопата так скорость копания плюс 3 здесь 2 ну неплохо неплохо урон кстати сильно отличается и как скелится от урона в ближнем бою лучше лучше, Все лучше Жить стал лучше, жить стал веселей Давай, давай, родной, быстрее Прям 15 секунд тебе надо Блин, да ты заколебал Стоять этих мудаков Блин, ему по морде Деваетесь что ли, суки? Блин, вообще ничего не заработал. Клейка лента, Блин, какая клейка лента? Ты что, дебил? Этот класс дробящая броня, ХП минус скорость, ну нормально в принципе поэтому его бонус плюс 15 к скорости и обнулился практически. Понятно. Ага, вот здесь. Может здесь сразу два сундука? А еще, еще тут что-то есть? Вот, вот здесь. Блять, ну быстрее атакуй. Вот здесь. Быстрее, ну что ты как это... Здесь ну подожми немножечко отлично. Так, дерево быстро проверить дерево. глублен еще с коробкой. Отличный мод. мод. Спасибо, не надо. Броня, давайте. Урон давайте. Криты давайте. Еще урон. Ну, давайте еще урон. все забрать ну такое все ну ладно о прям сразу а металл детектор не изменили случай ну как подожди как нет он не влияет на скорость Как просто или вентеризм нужен как что-то нужно с помощью чего можно было бы лечиться и стоять без движения не солдат который сеть может позволить ну, кстати заработки ты не особо высокие ну ладно по крайней мере что-то находим Ну такое все. А, яйца, блин. А где они? Вон там, вижу. Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей. Ну, а гриву, лопатой, хорошенечко, вот здесь. сокровищ пропадает уй бесит бесит дайте хп -шку. скорость дайте скорость урон дайте урон броня дайте броню. утилизатор давайте утилизатор давайте это мнение своего вообще нет э -э -э. чан Чередует колющие и рассекающие атаки. к уклонению. Плюс 4 к додж кап. Вот это неплохо. Это уклонение. Верхнее значение увеличено. А если призрак удать? У него 100% уклонения, что ли, будет? Надо попробовать. Интересно. Интересно. Это волна. Ну ладно. Ищем. Вот, нашел. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Суки. Ну давай же, не ёпта. мучаешься с тобой Мне хоть одно сокровище, блин, выловлю Поход, нет Да, блядь, ну отженитесь вы, уроды копает медленно что за херня 6,5 половиной блять еще минуту сделайте бесит Точно есть коробка вот это этом А здесь еще есть. Интересно, а если прямо на пересекающемся вот множество областей? Не успеваю нитирать. Ну ладно, хотя бы 5 коробок. Берем. 10... Нет, давайте продадим. Дальность. Давайте. Еще дальность. Ну ладно. Ну давайте. Ой, ну давайте. Не, не давайте. Броня. Дай, дай, дай. Дай. Дай. Дай. Дай. Дай. Дай. Дай. Дай. Дай. Нифига себе это интересно. Ну, это, по-моему, отличный предмет. Значит, не точно. Но мне нравится, по крайней мере. Дуриан 3. Каждые 26,7 секунды создает Дуриан. А при подборе дает плюс 2 к удаче, 2 к хп, 2 к урону и минус 30 от материала фрукты, которые э, собираются в конце волны, имеют половину эффекта. Интересный предмет надо взять, это уникальный. Это уникальный, это уникальный. 68, блядь, давай, давай, давай, давай, родной, быстрее только. Блядь, этот мудак вылез. Вот, вот, вот, вот этого муди, бей. Как же ты медленно копаешь, родной, давай, нормально копай. Вот копай копай быстрее копай что вот здесь есть давай давай давай нормально давайте возьмем давайте возьмем давайте возьмем Давайте возьмем. Давайте возьмем. У меня своего мнения вообще нет. Давайте возьмем. Давайте возьмем. Давайте возьмем. Давайте возьмем. Давайте возьмем. Давайте возьмем. от меня по подальше все. Так, ну чё дуриан, где фрукты? -то? Давай уже, родной. Вон он, вон он, вон он. Так этот фрукт-то вырастет, нет? Дуриан, хрена. Блять, ни не понял. Где этот фрукт? Что дают. Абсолютно неприятлив. Так, Куронок. ну вообще хорошая вещь. По-моему хорошая. Так, лопата. Так, лопата четвертого уровня. Скорость 5. Неплохо. Кофейку. Неплохо. Неплохо. Ну погнали. Сейчас, конечно, орданин не до копаний. Может мы где-то найдем местечко-то Вот, вот, вот, вот, вот Ну, блядь, ну где-то стежи Блять, ну давай, копай Фрукт! Фрукт забрать срочно забрать. Фрукт. Вот здесь. Так, вот этот ну, дело с коробкой, отлично. Вот здесь. Не успеваю уже. Давай, давай, давай, можно спеть. Есть. Что-то, по-моему, выпало. Это не точно. Так. В принципе, это неплохо. Давайте возьмем. Давайте возьмем. Нет, спасибо. Давайте броню. М -м -м -м, давайте. Давайте еще броню. Чик. Чик. Чик. Чик. Еще один кибершар. Давайте возьмем. Все хорошо. Ага, вот здесь. Где сокровища то У отсюда. Вот здесь. Блядь, ну, конечно, дадут Ну, поднажми ты, блядь. пяти копеек не хватит конечно 5 копеек вот здесь Мы сейчас разродиться с выбледками. Давай, давай, давай, так, коробка, отлично, вот здесь, давай, давай, давай. вот здесь еще. Давайте возьмем, давайте возьмем, давайте возьмем. Нет, спасибо. Смотри, какая лопата. Ядерная установка, ни хера себе. Так, ну ладно. Погнали. Так, кто у нас там? рисовальщик линий? Ну давай разберемся. Я еще выкопать успею. Пока ты будешь со своими линиями. Ой, ну ты дурачок. Блять, ну вы напускали тут шариков. Переиграли в пегляно, видимо. Вот здесь. Давай, давай, давай, быстрее. Давайте возьмем. Экзоскелет. Давайте. Нет. Да. Да. Нет. Да. Да. Да. Да. План 3. Это по сливу план. Каждые 20 секунд слива, 3 удачи, 3 бонусный опыт, 2 сбор, 1 хп, но минус 2% от урона. Наверное, мне это не нужно. Сбор у меня ослаблен, ну, короче, нет, не подойдет. Так, броня у меня, в принципе, хорошая, мне бы что-нибудь другого. Вот эту штуку. Булет 3. 12. Булет фрукт. Чего-кого? Каждые 10 секунд создает булет фрукт. Ага, здесь шанс повысить показатели, но это надо брать. Нет, надо брать. Но это отразилось как-то, нет, блять, нет, на копке к сожалению. А на этом отразилось? По-моему, отразилось. Ну ладно, деревья, деревья вот эти будет три. Копай родной, копай. Нихера себе, а как я ему по щам бью, бью, ему похеру. Вот здесь. Быстрее, родной. Не, ну дуриан, конечно, это сейчас классический фрукт. Те, кто пробовал, знают. Воняет он, конечно, просто жутко в аэропорте его нельзя вести в общественном транспорте, даже в странах, где он растет. Ну, конечно, не дали нихера собрать. врагов Нахрена не нужно, и мне их сокровищ надо искать Во, вот это хорошая тема и это хорошая и это тоже неплохая так кто у нас там но он мне не даст конечно но здесь нельзя здесь приоритет все таки элита сокровище сокровище а с элитой надо разобраться по быстрому ну, Короче, разобраться просто делаю премственно. <advisory> давайте возьмем. Давайте возьмем. Давайте возьмем. Давайте возьмем. Давайте возьмем. Давайте возьмем. Так, ищем, ищем, ищем. Так, а здесь что-то еще есть? Ага, вот тут. Ну, короче, где-то здесь еще, мне казалось бы, нет? Вот здесь. Смотри, там какие эти кучки. Интересно взять. Вот это да, вот это да, неплохо, неплохо. Ну, уже не успеваю. Слишком короткие волны. О, конечно, конечно. Конечно. очень другая так можно кри крит дайте крит дайте уклонение так лопата не доляшка не доляшка наляшка дайте возьмем. давайте возьмем ну, так чтобы быть давайте реролл, все уже устал, реролл здесь что-то я не понял, я там и с несколько убывался? Да-да-да, вот здесь. Вот здесь, вот здесь сокровище. Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей. Нормально. Свинья копилка. Но ну, наверное все-таки потрачу деньги. Мне выгодней. А он ну, это уникальный предмет, у меня будет тракт мозги сто лет. Ну, так что давайте возьмем. Ладно. Вот и 20 волна. Пацаны, сейчас я выкопаю и разберемся. Вот здесь вот пацаны сейчас я копаю. Вообще надо разобраться с уродом. Не переживу. А теперь можно собрать вот это вот что? Надо вот здесь собрать, я прям чуть, -чуть... ну прям на секунду давай, давай, давай. И деревья. Все, и деревья. Ну нормально, нормально. Можно брать, можно брать. Ну можно взять, можно взять. Можно взять. Азарная хрюшка э, бабок нет совсем ну ладно вот здесь материалов прекрасно еще вот здесь что-то не было что здесь то будет три отлично отлично но я все-таки с лопатами наверное нет Ли мне в империзм еще. На нет, дай ничего не другое Крит. Блин, у меня столько бонусного опыта, мне кажется. А сколько у меня его? Всего 120%. А, нет, 170. Блин, как а Как это получилось? Ну, а у меня Павлин, вот точно. Плох, а? Хотя, если вот из этих пушек он стреляет и там пробивание есть, то, может быть, я и не прав, может быть, и нужна пылька Короче, надо, ну, если куда-то бесплатно возьму в следующий раз Вдруг на них распространяется, Уже не узнаешь Вот здесь Быстрей. А где еще? -то? Ну все, ничего не успеваю. Пойдет Пойдет Пойдет Не пойдет КПшка 12 Пойдет Удача 20 Урон в ближнем бою 8 Дайте урон в ближнем бою редко вот так качнешь хорошо дайте брать лимон 3 лимон 3 так лимон 2 корона на ну, минус хпшка блять отличный предмет давай еще такой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 Да, а дальность подбора же еще как бы мне помогает оружие подтянуть. последний раз рикошет ну, давайте возьмем может быть это будет распространяться на пуле тогда это нормальная тема Тирона. Еще один сад Да, наверное, все-таки Мне уже не нужно столько Да что-нибудь Очень скромненько у меня 34 уровень может все-таки что-то посерьезнее нилготан геймс один раз я наверное могу получить как какое-то количество материалов давайте возьмем ну, надо понять что это но ну, это разовая акция как это рассчитывается можно отложить посмотреть сколько у меня будет не собрано а ну я в принципе вот сейчас потратил деньги ничего не пересчиталось ну да и сразу возьму. Ну, просто он какой-то мне бонус дал Ну, минус 50 сбор А, он мне просто начислил Довольно много не собрано А, в зависимости от волны, наверное В зависимости от волны Дал мне бонус 24. 24 это номер волны Там дает 75 Плюс это Можно было подождать Ну, такой занять ячейку Нет, не дают расслабиться Yeah, как раз взять. Чисто поэтому. Чтобы сразу компенсировать. Но у меня инженера 8. Уже еще побольше. но ну, наконец-то. Все лопаты. но не очень высокая конечно скорость. Раскопок. есть так а сейчас как этот предмет он чего зафиксировалось количество материалов 75 А, вот здесь еще. Давай, давай, давай, давай. Отлично. Мастерски. Паучок. 12 урона. Ну, урон нужен. Давайте. Хотя он дорогой. Псы, какой не неистовство, мощное. Но, в принципе, ну, можно. Я уж набрал и так кучу чего блокирует... Хантен Хотя они взаимоисключают, конечно, друг друга. Но у меня все равно основной заработок с разбора предметов. Давайте возьмем. А урон что-нибудь есть к урону? Вот уклонение есть, уклонение тоже. Удачу. А уклонение 9, дать уклонение. Так, взяли. Как дорого. Неплохо, неплохо. Так, у нас тут э, какая-то элита. Ну кто-то себя бы замнил элитой. На самом деле просто кирпэнт. которого замнилась акулой неплохо тут как плотно сокровище располагали Неплохо я их разчистил. И так будет с каждым. Сон крит подтягивается потихонечку. Ну давайте возьмем тыкву Давайте возьмем. Давайте возьмем. Еще один рикошет говорит, возьми пригодится ну мне кажется многовато уже крикошетов блин крутой какой кулак очень мне нравится шапчонка Ага, вот здесь Ну, как уклонение почти прям полностью решили проблем ну, скорость у меня сейчас будет отличная просто, просто отличная Отличное место какое-то. не хочу так ну все со скоростью вопрос решен скорость 69 просто зафиксировалось. то есть на более поздней волне выгодно взять. Мне в принципе только наковальню искать, так-то больше нечего. Где деревья тут? Мы шандарахнули хорошенечко. Сейчас снайперский пистолет вылезет. Ну как, понравилось? Вот так вот. Раз мы убиваем уже не пойми чем. Наверное, трофеи надо брать. А вот это надо. Тоже можно взять. Ты видел, какую коробку мне дали? Мне легендарку дали. Вот это да. там был похоронен босс какой-то Ну, чтобы перестал мне просто предлагать кончиков давайте возьмем дать удачу еще вырастут э, на деревьях Пушки, они, конечно, поплатят просто за секунду, я думаю ну давай а нет но ну, он, наверное, увернулся так, все, искать сокровища конец приближается к сотке. Короче, у меня сбор идет со всей карты без этой реликвии. Для сбора со всей карты. Прикинь, как бы вы. Хороший, полторы тысячи, блин, лопатой Это при том, что мне кольца не выпали Которые к урону добавляют с коробкой давай давай быстрее вот здесь еще надо так вижу же... а он сам пришел сам зазох отлично красав Все-таки шапка сын то Удачу. Ну давайте возьмем. Сейчас же непонятно, что нужно брать-то. А, кстати, колбаска-то, наверное, тогда смысл начинает иметь. Вот здесь. вот здесь пятачок отличный не понял тут же еще где-то было вот Окей. Взял, взял. Подкладка. Минус скорость. Ну, на, наверное, все-таки нет. Ну, невозможно. Блять, две подкладки. Вот сука. Бесит. Есть. Ну, просто надо же перестать покупать. Давайте определимся, что мы покупаем. Мы покупаем колбаски только. И ищем наковальню. Face puncher. Какой охерительный урон тут. Не понял. 50% шанс э, нанести, 80% огнем, но не будет распространяться. Может разобрать и взять вот этот puncher. Хотя у меня тоже урон охерительный. не понял но очень интересно давайте глазки тогда возьмем короче подкладки будем брать ну, тут что надо выжить тут уже такие цены не смешите меня смешным уроном. Все, продолжаем копать. Давай, родной, быстрее. Здесь еще успеваем. Давай, давай, давай, давай, давай. Со всей карты идет. Дальний сбор 210. Треугольник. Скуша у меня треугольников-то. Да еще немного скорость атаки. И удачи. И вот это, и вот это. А мне кольцо нужно. и не кольцо, монетка. И кольцо, конечно. Монетка нужна, монетка. Я-то думаю, где кольцо. Все время. Все, крит э -э, с запасом. где где где вот что-то прокачался отлично Так, а где где где где где Слышь, фокус-фокус там, что-нибудь нормальное. Ой, это фуфло давай. Поджарили отлично. пойдет пойдет пойдет пойдет не, так не пойдет подкладки, подкладки долгосрочно ну тут такие цены будут что мы все-таки покупать же ничего не будет но мне нужна только монетка кольца но это тоже можно взять У две всего. Худя, Блять, ну худи-то надо взять. Две 200. Котик. Нельзя пускать шопоголика в магазин. Не, уже стало видно как как не крути но все равно 37 волна 38 -я. тут все сейчас расставят на свои места не понял так тут не понял а где вот здесь Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей. быстрее быстрее быстрее быстрее быстрее глазки пришельцев мина пойдет урон пойдет удача пойдет Погнали. Не знаю, почему так легко-то. Оружие ближнего боя, блин. Может это из-за этих ушек? Ну, видимо, мы тут хорошо можем пройти. Сейчас пояс резко ослабнет. что я не понял. Где закроешься? Ну, конечно. Попустил прям перед носом. Зашибись. Конечно. Ну, ладно. Вдруг монетку дадут. Плюс к удаче все -таки. А, у меня же пуль дофига Так, здесь дальность Тоже можно взять и Скорость да, тоже возьмем А вот и Худя все-таки вещи. Блять, как же дорого! Не, это все очень дорого. Но это еще хито херня какая-то. Блять, она просто уникальная, только этим. Не, не надо тратить. Короче, надо копить, все, хватит. Тратить. Ищем наковальню. Коль... Этот, эм, кольцо монетки. Монетку кольца. где сокровища вот здесь не понял ты ищешь нет наверное, можно все-таки взять. Ты попробуй попади еще, лом жалкий. Ни хера себе вот этот он попал, сука. Ну, отъедайся, родной. Нет, нет, нет, нет, нет. Блять, я не сдамся, суки. Дайте мне к моим добраться. а вс. -а -а, все, суки, потрошки. Но это мало тихохода. Одна тихохода всего. Сейчас я лимонов наемся, поговорим. В ближнем бою 24% шанс выпустить а, болт, ну, наверное, это снаряд а, электричества, который ряд а, отрикошетит а, 5 раз, нанося 79%. процентов ну, вот надо посмотреть. Так, сейчас у нас опять будет элита, надо только выжить. Но это важнее, чем а, глазки, мне кажется. сейчас оружие появится Бля, шарик. ну чё нравится сейчас на деревьях вырастет еще вот так вот вперед деревья Вообще на наи. Так, ну где тут сокровишь вот здесь. Хотя бы одного вытащим. Отлично. Всех распидали. Грамотный четко, главное. Бабки. А, ракета. заколебал этими ценами. А где? Сокровище? Вот здесь. Ну где? Не вижу. Не вот ну, Не спросим не надо. Давайте возьмем. Давайте возьмем. Давайте возьмем. Так, все, вот это, так, подожди-ка, подожди-ка подожди. Хватит Так, здесь 900, тут 3300 Что такое 5%? Вот от этого 100, 150, что ли? Блять, я посчитать не могу 900 плюс 3300, это сколько? 4200 4200 минус 150, ну вот 4200 Вроде должно хватить Все правильно Приманка? А, ну это очень дорого вообще. -то. Так, ну где этот? Э, как он там срабатывает-то? А, это, это блять, это в это, этом ладно? Я не понял ни хера, как это? Шанс, релиз, блять, а что? Каждую секунду, каждую миллисекунду, каждую при попадании. Понятно. Как какие болты. У меня тут все болтами стрелять что ли. Так, где сокровище? Окроюще. Ни хера, меня тут покусали. Надо к деревьям чаще подходить, видимо. Давайте возьмем. Да, давайте возьмем. Давайте возьмем. Дайте еще корону. надо было торт, наверное, взять. Блять, почему я так быстро пролистал? А это тоже мне, мне не нужно. Мне торт надо было взять. Ой, торт. Торт надо было взять. Там торт, что-то, по-моему, предмет с какими-то ограничениями, что ли. Вон там урон наносит от КПшки нашей Да, четко. Наверное, последняя покупка. Ну, в принципе, нет смысла вообще что-то искать. Все очень дорого. О! Противники, как ускорились. Блять, ничего себе! Суки! Беси! Ну, классный персонаж, в принципе, мне нравится мод. Интересную, интересную штуку добавили. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.